И всем привет, друзья! Сегодня я вам хочу сказать, я, я поброню этот аккаунт за 500 рублей. Если хотите, покупайте у меня. Тут вот видите 5000 кубков. Короче, покупайте. Очень круто.